Ты должен защищать меня, вот эту бабушку, вот этих детей, говорю. Сними тряпку с лица. Встань, говорю, за нас горой. Скажи что-нибудь, что тут рот себе тряпкой закрыл. Мужик, говорю, называется. Ты присягу давал защищать вот меня и всех остальных. А ты старишь рот тряпкой закрыл. Еще мне закрываешь? Я говорю, завтра тебе скажут на коленях ползи. Тоже поползешь? Он, поползу, если надо. Я говорю, вот и ползи. Ползи сюда! Вы что, мне опять пытаетесь навязать волю на моего ребенка свою? Это мой ребенок, Нет. не ваш. Но. Я за него отвечаю. Вот тогда Но. я понял, что такое воля. Она тебе еще И раз что? подсказала, вырази свою волю. Она прям чуть ли не на коленях у тебя выпрашивала твою волю. Ну, они говорят, без правки нельзя. А ты говоришь, а я хочу, чтобы он прошел без справки. А я вам запрещаю нарушать мою волю. Я требую немедленно, запрещаю нарушать мою волю. Она вот. ничего не может сделать, она обязана выполнить твою волю. А мою волю нарушать нельзя. Говорила волшебную фразу? Конечно, я хочу. И После ага. этой волшебной фразы включаются какие-то необъяснимые а... механизмы. Механизмы, я не знаю. То мне впервые ага. сами предложили между строчек написать. Надо правильно формулировать свое желание. Я говорю, вы не поняли меня. <с я <с хочу красной пластой писать. Вот. Вот это воля. А изначально надо было сразу сказать, вам надо, вы идите. Либо что-то делаешь, либо встреваешь. И я говорю такую фразу, под принуждением, под угрозой, под вашу ответственность. Он тут же перемещается в ту реальность, в которую он заказывал. Никак, пусть сюда не ходит. Ни хрена себе. Вот вы же сами себе делаете вот там плохо, да? Вот, вот как только и... ты сказала, а я хочу, да. они сами не понимают, что с ними происходит. Сейчас все взрослые стали как дети. Им че что они делают вообще. Впервые пришел в это, вольный человек, у которого есть воля. Молодец, я прям как это, какой-то фильм посмотрел. И она мне uh -huh. прям руки дает, я беру, и мне аж не верится, понимаешь? Uh -huh. Угу. я ту... Вот тогда да. я понял, что такое воля. Что такое воля. проявление, вот, выражение да, своей да. воли. Вот директор да. тебе то же самое намекало. Да, вот. Вот. Слушаем Пустите своего пустить. ребенка в школу. Надо было сказать в этот момент. Я хочу, чтобы Он, мой вот, ребенок вот, ходил в школу без всяких справок и прививок. Да. да. Все. Я хочу, чтобы вот мой ребенок ходил в школу без всяких справок и прививок. Да. да. Все? Да. Вот видишь, просто мы еще не умеем слышать между строк. Они мне сегодня вот что одни говорили, что другая. Мне говорит, пустите ребенка в школу. Она прям мне так, пожалуйста, ну пустите. Я еще так уделяю, я так еще... А это, вот, давай, подожди, говорит. подожди, давай вместе подумаем над этой фразой, да? да. Пустите своего ребенка в школу. Да. А, что для этого нужно? Ну, во-первых, тебе там дома надо сказать, ребенок, иди в школу. Я хочу, чтобы ты пошел в школу. Правильно? Так. Он, да. он идет в школу, его там тетя не пускает, заворачивает. Ты приходишь, говоришь, ну, они говорят, без правки нельзя, а ты говоришь, а я хочу, чтобы он прошел без справки. Так, вот. Ну, в общем, слушай дальше-то. Она же меня дальше-то крутит mm -hmm. мутит, вызвала уже себе на подмогу эту медичку. Mm -hmm. угу. И значит, вот я и говорю, слушайте, вот где уже четыре разных вида. сарс 2 два 2019 ковид, просто ковид-19, там, НКов, ков короче, вот такие разные названия. Она говорит, сейчас у медика спросим. Та, ну, значит, пришла и... Как коронавирусом коронавирус, они еще придумали. Да, да. Ну и, да, и она, значит, объясняет таким образом, что, например, SARS-CoV-2, это, э, как она там это сказала-то, э, реактивы какие-то типа на, на вот этих палках, которыми они там делают, или там тестах, ну то есть это разные виды проба вот этого вот как его ну, я не знаю макарона вируса mm это самое, и тут а, как директриса сидит, свой телефон, ой, вот, я же сдавала, слушайте, вот этот вот НКОВ-19, это вот так вот из пальчика, вот, я сдавала, вот так, а, он прям быстро делается, 10 минут, давайте я оплачу сама лично, она мне говорит, я говорю, нет, вы что думаете, я, если мне будет надо, я сама, что хочешь, оплачу, я говорю, тут дело не в этом. Я говорю, вы меня услышите. Послушайте, что я вам говорю. Дело не, совершенно не в этом. Вам завтра скажут еще что-нибудь, вы дальше будете делать. Слушай, тебе... это была очередная попытка навязать тебе свою волю. А давайте я да. решу за да. вас, что делать с вашим ребенком надо, надо да. было ей сразу также же это, прямо открытым текстом говорить вы что мне опять пытаетесь навязать волю на моего ребенка свою это мой ребенок, вот. не ваш Но. я за него отвечаю угу. нет ну, на то моей воли да, Все. Да, да. ну вот в общем и в итоге они мне меня одно да потому и вот это вот бу-бу-бу-му-му я говорю нет не будет этого я сказала, что либо вы мне сейчас даете какой-то документ, либо мы, значит, будем как-то по-другому с вами разговаривать, да? Они, Хорошо, мы до пяти часов вам ä, напишем. Я говорю, я не знаю, что вы там будете писать, пишите, что хотите. Мне нужна бумага. Все. А уже потом я подумаю, что я буду дальше делать. И она мне опять, пожалуйста, я вас вот только умоляю, пожалуйста, не переводите его ни на какое другое обучение. Да он же у вас вот такой хороший мальчик, вот, э, вот только отпустить его учиться, сюда, к нам. Я говорю, я подумаю. Она тебе еще И раз все, подсказала, уходи. вырази свою волю. Что... Ага. Ну вот, видишь, я между строк вот не слышу. Видишь, ты вот молодец, мне сейчас говоришь. Я говорю, в общем, ладно, жду от вас э, чего-то там, чего вы там накорякаете, дальше это самое, буду уже посмотреть. И ухожу, все. Э, проходит два часа, я уже на работу приехала, сижу, звонит телефон. Я обычно не беру, знаешь, там какие-то номера, а тут звонит, не знаю, что меня дернуло взять, я беру и запись нажимаю сразу. Понимаете? Она мне, значит, такая... Мне вот пришел на электронную почту справка с поликлиники. Да, да. да. Вот смотрите, что справку прислали с поликлиники, что вас сегодня осматривали, да. да, А вот написали, что выдано в том, что на протяжении 15 дней учебы... Случаев случаев инфекционных заболеваний возможных контактов с носителями не наблюдалось. Восьмого числа. Пускай идет в школу. Так, еще раз я поликлиники прислали справку справ? а о окружение. Питокружение все чистое у, у вашего ребенка, написали. Ага. То есть все нормально, в школу ходить можно. Но написали случаи инфекционных заболеваний, возможных контактов не наблюдалось. Да. Ну, Отправьте его в школу, пускай идет в школу. Отправить успеет. Время часа. Отправьте угу. его в школу, пожалуйста. Пусть идет ребенок в школу. Хорошо, я сейчас передам медику. Все хорошо. хорошо. А сегодня его осматривали, да? Да, я же вам рассказала. Мы пришли, конечно, угу. мы ж пришли. Я ж как мама, которая заботится об Оксеме. Она посмотрела ребенка, да? Да, да, да, да, да. Просто они мне эм, какие-то условия вот именно выставляли. Я как бы на это. То есть, ну, не сейчас по электронке прислали. Поехали. Давай, в школу идет. Все, ну все. Замечательно. Все нормально. Значит, пусть быстренько бежит в школу. Я говорю, а, все, вам справку дали? Она говорит, я говорю, что я не поняла, она мне там что-то. Она сбивается, не может даже прочитать, что в этой справке написано, mm -hmm. читает, сбивчиво, что-то там, да-да-ты, я говорю, подождите еще раз, я говорю, не поняла, что она там, она, ну вот, ла-ла-ла, я говорю, то есть все нормально, все, в школу идем, да, то есть вам дали справку, она, да, да, все, мне прислали справку, я говорю, ну все, хорошо. Все, пожалуйста, пожалуйста, отпустите его в школу. Пусть он идет. Пожалуйста, пусть он придет в школу. Оно, оно прям чуть ли не на коленях у тебя выпрашивала твою волю. Вот, понимаешь, третий раз. Я такая, так время два часа. Ой, что он успеет, что ли? Ну ладно, пусть ходит там на пару уроков. Сейчас, говорю, отправлю. Наконец-то. вот. Тебе еще надо было тут же потребовать? А почему вам прислали? Мне тоже надо, чтобы прислали. Перешлите мне. Вот, я ей следом перезваниваю. Пришлите мне на почту Правку. Правильно. Она мне прислала. Вот. Вот это воля. А изначально надо было сразу сказать: вам надо, вы идите. Вы ну вот, запрашиваете, и мне заодно а пришлите. Вот вот, ну вот, видишь, вот мы с тобой сейчас разобрались, и теперь да. я вот Вот, усвоила, запомни, уже лучше. Пересмотри фильм, называется Ослепленный желаниями. Не видела фильм? Ой, нет, конечно, нет. Посмотри! Сейчас. Очень важный фильм на эту тему. Посмотришь угу. и все поймешь. Там ага. мужчина влюбился в девушку, короче, и, и тут же к нему явился дьявол и говорит, давай заключим контракт, я исполню 7 твоих желаний любых, и, и, это, а ты взамен мне свою душу дашь. И он подписал, ага. это не глядя, потому что там гигантский контракт. И ага. говорит, он говорит, ну что, давай, говорит, заказывай. Он говорит, я хочу быть богатым, там, знаменитым, все дела, короче, влиятельным. И чтобы это, у меня женой была вот эта девушка. Все, бац, mm -hmm. короче, хоп, он такой, весь такой сеньор какой-то, в какой-то Мексике, там, или в Испании, короче, не знаю где. Короче, он богат, у него шикарный особняк, жена, все, все дела. А потом оказывается, что он наркоборонный, и вот там уже пристрелить хотят, понимаешь? А там смысл фильма в чем? Вот он... Когда делает очередной заказ, да, uh -huh, он uh -huh. говорит, э, вот надо, чтобы э, богатый там, то, все влиятельный, не наркобарон, там уже следующее желание и, и так далее. Uh -huh. Говорит, говорит, он, а, а дьявол ему подсказывает, говорит, говорит, не хватает самой малости. Он говорит, а чего? А говорит, два слова. Я хочу. а uh да -huh. no, no, no. И как только он говорит, я хочу, бац, готова. он тут же перемещается в ту реальность, в которую он заказывает. Ну все, все, просто видишь, я, я это, блин, я это поняла уже, я знаю, что это работает. Вот недавно в магазине, в тот же день, когда ты ездила. В этот же день я там же была, в магазине, только в другом. Стою в магазин, зашла с ребенком, купила там хлеб, молоко, сок, ну вот такие вот как бы mm -hmm. продукты. На кассе они главное сразу, э -э, не будем обслуживать, одевайте маски, не будем обслуживать, одевайте маски. Ну, я как стояла, так и стою. Подхожу, ей продукты пододвигаю, она, оденьте маску. Я говорю, зачем? Она, я не могу, я не буду вас обслуживать. Я говорю, а я вам запрещаю нарушать мою волю. И навязывает мне ношение всяких там масок. А, она нажимает на кнопку, прибегает там какая-то тетка. Ну, конечно, у нее на подбородке. Она мне, оденьте, я говорю... Чего оденьте-то? Она, ну, маску. Я говорю, вот такую тряпку, как у вас на лице, что ли? Тут, тут сюда здесь, на подбородок? Она раз ее поправила. Я говорю, зачем она вам? Та молчит, не стала с ним разговаривать, пошла. Я говорю, давайте мне документ на основании чего, у вас, у вас такие тут требования. Mm -hmm. Они мне дают, значит, ну, этот документ. 133-й губернатора. Вообще ферня херней. Это мало того, что там вообще ничего не написано mm -hmm. по этому поводу. Так там, короче, что-то беременные, что-то там 65 лет, mm -hmm. и приезжие что-то должны самоизолироваться, О. То есть mm -hmm. там вообще нет ни, ни слова, ни полслова. Это, говорю, первое. Второе, ни подписи, ни печати. Я такую дома распечатаю, вам принесу. Ну все, и эта тетка-то опять на кассе сидит. Я говорю, значит, я требую немедленно посчитать мои продукты первой необходимости. Говорит о том, что там рекомендательный характер носит. Я веду Мы видеосъемку, вам видеофиксацию. Там написано, рекомендательный характер носит. Почитайте, пожалуйста, распечатайте. Я тут при чем? Где у вас написано, что не обслуживать? Дайте мне этот документ. Документ мне дайте такой. На основании чего? Основания какие? Трудно. Я почему должна выполнять непонятно что? А я почему сижу полгода, уже 9 месяцев в маске? Что вот это такое? Интересно. Сейчас посмотрим. Я не знаю, зачем Но вы сидите. Маски, что это такое? Это документ? Это копия. Это документ? Да. Это документ? Да. Это юридический документ. То, вот, это дор... да. вот это юридический документ. Вы нарушаете мои права. Я вам запрещаю их нарушать. И требую немедленно выдать мне мои продукты, за которые вот вам деньги. И вот вам деньги забирайте. А я пошла. Я говорю, запрещаю нарушать мою волю. Все, она берет и продевает. Я хочу. Я хочу, надо говорить. Ты вот столкнулась вот опять же с этим, с одним из семи желаний. Перед тобой явился дьявол и пытался это соблазить тебя на какую-то фигню, понимаешь? И ты вот этим своим словом ⁇ Я хочу ⁇ переместилась в другую реальность, ту, которую тебе надо. Вот и все. Она вот. ничего не может сделать, она обязана выполнить твою волю, понимаешь? Да, да, да, да. И вот, и я, значит, ну, пока мне тут считают, там, кто-то очереди. Mm -hmm. Ага. Mm -hmm. Какой-то мужик, по-моему, что трудно одеть, что ли? Это, я говорю, одеть? Да нет, не трудно. А зачем? Я говорю, «Вы все!» И уже, да, вот, знаешь, такая стала, как на концерте. <с <с это, и ко, ко всему залу. Я говорю, «Люди!» И они все на меня смотрят. Я говорю, «Скажите мне все вы! Зачем у вас тряпка на лице? Объясните мне, пожалуйста!» Я не «Понимаю!» «Мужик, да все мы понимаем, что это тут разэтывала эта идея уже!» Я говорю, а ты, мужик называешься, ты должен защищать меня, вот эту бабушку, вот этих детей, говорю, сними тряпку с лица, иди, блин, это самое встань, говорю, за нас, горой, скажи что-нибудь, что тут рот себе тряпкой закрыл. Мужик, говорю, называется. Ты притягу давал защищать вот меня и всех остальных. А ты стоишь, рот тряпкой закрыл. Еще мне закрываешь. Я говорю, завтра тебе скажут на коленях ползи. Тоже поползешь? Он поползу, если надо. Я говорю, вот и ползи, а мне нечего чем не делать. Ползи отсюда. Я говорю, вот ты ползи. Я говорю, а мою волю нарушать нельзя. Это, указывать мне, что мне делать, о чем мне носить, о чем не носить. Я говорю, зачем вы это все нацепили себе на морды? Я говорю, вы же понимаете, что это вам просто кляп, народ повешали, рты вам позакрывали, а вы соглашаетесь на это? Сколько вы будете молчать? Вы продавцы, вы люди, которые пришли за хлебом. Этот кляп нужно в первую очередь, чтобы человек не, не то, чтобы не смог, чтобы он даже не захотел слово ⁇ я хочу ⁇ произносить, понимаешь, свою да, волю да. высказать. А у человека, ну, стоит, подожди, подожди, подожди, а человек от животного отличается в первую очередь умением разговаривать, произносить mm -hmm. свою волю, доносить свою волю до других. Mm -hmm. Mm -hmm. А, а вот mm -hmm. этой тряпкой mm -hmm. получается mm -hmm. нам закрываются, mm -hmm. пытаются закрыть рты и заткнуть, так скажем, нашу волю. Mm -hmm. Ну, в общем, я там выступила как на концерте, вот аплодисментов еще вот мне не хватало. Еще вот я... Развернулась и пошла. Ну, вообще, молодец. Я прям как это, какой-то фильм посмотрел. Да? Замечательный. Ага. Вот. И нет, оно есть. Я знаю, что это работает. Вот именно воля моя. Именно так, хочу я. Просто я иногда... Блин, то ли забываю, то ли меня где-то кто-то, знаешь, сбивает с этого настроя, то ли я сама куда-то там пролетаю, проваливаюсь или что со мной происходит в этот момент, что я, знаешь, как будто не слышу. Они же мне несколько раз говорят, ты понимаешь? Они мне говорят, говорят, просят, просят, а я мимо ушей. Да. Вот, ну, через говорят. это надо пройти, и причем несколько mm -hmm. раз, чтобы прям укоренился да, сказать, этот опыт. Вот да. я после ЗАГСа вышел, я, я вообще в шоке был. Uh -huh, uh -huh. И после этого, в принципе, то и не применял нигде еще вот это свое слово uh -huh. «я хочу». А, нет, подожди. Нет, не применял, но это, в поезде до меня докапывали с термометром лазерным. Uh -huh. Uh -huh. Ну, uh -huh. я руку выдвигал, то есть я говорил, стоп, мне это не надо. Ну, то есть uh -huh. вот так вот свою волю проявлял. А вообще надо mm -hmm. это, запомнить вот эти два простых слова. Я хочу. Так, я да, хочу без да. этого ехать. Все. Не надо мне никаких да. градусников. Я, я хочу быть здоровым, чтобы вы меня не подозревали ни с чем. Все. Я, я хочу без этого. Все. Идите дальше. Ну да, да, да. да. Надо правильно просто... Я уже заметила, что надо правильно произносить свои вот эти вот... Я же говорю, вот это... я когда вот этот фильм, Деяне. вот этот фильм «Ослепленный желаниями», он где-то 90... 99 -го года. То есть ему угу. сколько уже? Ну где-то 21 год этому фильму. То есть угу. я его смотрел несколько угу. раз. А вот когда... Но я понял пос... только сейчас. Да, да, смысл этого фильма. И вот тут угу. только после ЗАГСа я понял, вот когда я сказал, я хочу, чтобы паспорт остался у меня, у -у -у. эта женщина, ее как будто подменили, она вообще другая стала. Она не то, что за меня стала, она... она это, <чуть>, чуть, чуть ли не это. Как будто, не знаю, с ног на голову ее перевернули, понимаешь? Ну. Да она же потом еще, знаешь, что я же там это, когда расписывался, я прям писал, человек, мужчина, там, без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность, ну, еще что там, я там, не помню, что-то еще дописал. Ну, короче, большая такая у меня роспись получилась. Вот. И потом, ну, в эту графу, в нее в которую она распечатала, это все влезло, а потом надо было расписаться в журнале учета. И, то есть, mm -hmm. а, и она этот журнал открывает, и там такие мелкие строчки, ну, знаешь, там, да, там, на, на всю длину, uh -huh. мелкая строчка такая, и она, говорит, и она сама мне говорит, а вы знаете, говорит, ваша длинная подпись тут вряд ли поместится, поэтому я вам предлагаю вот чуть выше написать. Uh -huh. Между строчек. Мне впервые uh -huh. сами предложили между строчек написать. Понимаешь? Uh -huh. Но, но, но. Я взял свою зеленую ручку и там же в этом, и, там все, вот она пролистала, там все, си, синие ручкой все расписывались. А я взял зеленый, между строк расписался. Угу, и все угу, то же, и же, и же и самое и написал. Человек-мужчина там без, без ущерба, без акцепта. Мелко написал, но все вместилось. Да, да. Ну да, да. Надо, вот блин, Надо правильно формулировать свое желание. Вот, и слышать, что они тебе же, они же тебе говорят подсказки. Они тебе несколько раз спрашивают. Да, давай, давай подытожим вот этими двумя словами. Я хочу, да, да, я хочу всегда проявлять свою волю, правильно, через свои слова, вот эти вот, я хочу. Да, да, я хочу правильно проявлять свою волю. И правильно это значит, чтобы Самым наилучшим, самым наилучшим образом да, и э, так, как будет лучше для меня. Вот. Не для всех. Ну и для всех. Ну. Не, ну если моя-то воля, то как бы в первую очередь для меня. Ну как сказать, не нарушая друг... как это? Других, э, пространств или чего там. Волю других нарушая... людей. Да, воля других людей, да. Совершенно верно, да. Ну, я, в общем, очень много вообще, как бы, трансформация со мной очень большая произошла. То есть то, что я раньше не понимала, я не понимала, да, допустим, что говорит, что ты говоришь, что там говорит. говорит то есть вот два года назад, для меня это были какие-то странные вообще слова. И не понимала я, что это такое, что это значит. Да мы сами не понимали, но мы понимали, что мы движемся в правильном направлении. Мы вот меня всегда спрашивали, типа, вот я говорю, вот то не так, это не так. Они говорят, а как должно быть? Я говорю, я не знаю, как должно быть. Но да. я точно знаю, как не должно не быть. Так. Да, да, да. Вот так не должно быть, вот так не должно быть. А как должно да. быть, давайте все вместе разбираться. Думать, да, читать, разбираться, да. Совершенно. И вот и я прям тоже, говорю, со мной вот прям такие, ну, дети у меня тут что-то не хотели делать, значит, там. И у меня такое отчаяние, знаешь. Я прям так на взрыв заплакала. Я говорю, вот я так вот. Знаешь, бьюся, как бы, да, вот за это, то есть защитить вас там, что-то сделать там, чтобы вот улучшить вот это вот. И мне так стало горько, то есть я не то, что там злилась на них или еще что-то, а просто мне стало горько, обидно. И я такая стою, плачу, муж ко мне подходит, меня обнимает, и я плачу ему на плечо и говорю, я теперь Бога понимаю, он смотрит на нас, на всех и думает, вот как же вы, дети мои, сами вот это допускаете. Вот вы же сами себе делаете вот там плохо, да, там этого не хотите, еще там чего-то не хотите. И вот он смотрит на нас, ну, как бы сверху, и вот так вот, как бы нас жалеет, как бы детей, но сделать-то ничего не может. Правильно, не может, потому что Творец вот. дал свободу, воле, что... свободу вот, воли, свободу воли человеку, это... да, а да. человек ее не проявляет, он не, он, вот. он, говорит, он постоянно говорит, как он не хочет, а как, а, как, он, хочет, а как он, он хочет, он молчит, не да, да. он не говорит. Вот. вот, и мне прям, ты понимаешь, я вот зарыдала на взрыв mm. именно вот так. Вот как будто бы, знаешь, э, почувствовала себя, именно, ну, то есть я же вот родитель, и мои дети там чего-то делают, ну, такое, да. И я вот на взрыв, и я это проецировала, как бы на нас, на всех, на, на, на людей-то. Mm -hmm. Что все люди требуют, да, от Бога, вот Бог, ты там, ля-ля-ля. А сами-то вы что для этого сделали? Ты пойми, я, я вот давно пришел к выводу, что творцу деваться некуда. Он mm -hmm. в любом случае обязан, как сказать, раз он дал свободу воли, ну, если он подарил подарок, то он mm -hmm. за этот подарок отвечает, правильно? Mm -hmm. есть, если человек сказал Я хочу выпить, ну творец ничего не может с этим делать. Mm -hmm. Он сделает так, что человек выпит, понимаешь? Если у него внутри, ну, в, ду в душе, вот он выразил такое желание, я хочу выпить, да, да, все. Да. Я-то поняла, да, я для себя поняла, я сейчас а, еще с большей ответственностью, да, подхожу к каким-то делам. Я уже не такая вспыльчивая, не такая агрессивная, какой я была раньше, ну, то есть, два года назад я, допустим, ходила в школу, я немножко по-другому разговаривала там как-то у меня о коленки, руки, ноги, голова, uh -huh. чего-то там еще боялась. То есть сейчас уже у меня совершенно другое состояние, настроение и понимание. И я понимаю, что они, не знаю, ну вот как дети, которым тоже надо объяснять, которые вот, конечно же, должны сыграться. Не, это они не маленько... дети, это не дети, это учителя. Учителя, кто-то нет. нет, ну не Подожди. все, кто-то учителя, кто-то Под... дети, кто-то мог Послушай, кто должен. послушай. <свят> ага. у каждого из нас, вот у меня спрашивают там, э, типа, что, как ты, там кто-то кого-то обзывает, и, допустим, он там про губернатора какую-нибудь гадость скажет, я говорю, не сметь оскорблять моего учителя. Ага. Это, да. мой, это мой великий учитель. Я с ней разговаривал два раза, и она меня многому научила. Как, как с ней вот. разговаривать? Да. Так вот, у меня позиция всегда двойственная. Я, я одновременно и, и учусь, и учу. Угу. Угу. Угу. Я же тоже для нее учитель, понимаешь? Угу. Да. Она же тоже чему-то у меня учится. Да. И соответственно, да. вот ты иногда как тебе сказать, ты видишь человека, если ты видишь только в нем учителя, это неправильная позиция. Ты в нем ага. должна видеть и ученика. И ученика. Угу. Ты должна Ты должна... Смотри, смотри угу. а всегда нужно быть в двойственной позиции. Со стороны, как учитель, ты должна научиться еще лучше учить, правильно, учеников? Угу. А как ученица, ты должна еще лучше научиться учиться у своих учителей угу. и вот так вот двусторонний обмен почему я говорю не благодарю и не спасибо а именно благодарствую угу. благодарствую это обмен благом э, взаимно, то есть в обе взаимно. стороны. В обе да. стороны. Угу. Я уже угу. давно забыл, я уже не помню, когда я последний раз слово спасибо произносил. Угу. И благодарю, угу. не говорю, потому что благодарю, это в одну сторону дарю. Угу. Да. Нет, не а к благодарству это вот я что-то получил какой-то опыт а, от учителя да, и я даю ему взамен к, тоже как учитель ему то есть у нас uh -huh. взаимный обмен опытом я его научил, он меня научил я у него научился, он у меня научился вот ну, это да, благодарство да. называется uh -huh, uh -huh. все понятно ой классно ну слушай, классно ты вот мне тоже, вот видишь как все это прям по полочкам разложил мои недопонятки то, что я так вот... я это, я же говорю вот два года назад, меня пытают электрошокером, пакет на голову я выхожу, говорю, благодарствую все ржут, да, а да. захожу в камеру говорю, ты что, псих что ли? Я, я им поясняю говорю, вот пристану я перед творцом если он будет свой судить меня и там вот тех, кто меня пытал, он, он так посмотрит, так, они что сделали? Они, они да. электрошокером били человека против его воли, одевали да. ему пакет против его воли, нарушили да. конституцию свободы воли, будут нести да. ответственность. Так, а он что сделал? А, а он сказал благодарствую, все, он даже да. плохой мысли не допустил внутри своей головы, понимаешь? Да. Да. Да. За да. что его судить? Да. Не за что. Угу. Все верно, все вот прям, как хорошо, что я с тобой поговорила, прям. Так я И тоже что-то вот это с тобой вашей. поговорили днем, я там занят был. Я думаю, блин, надо позвонить, что-то что-то что надо по это, по договорить, что-то недосказано было. Да, да, да. Ну видишь, у меня еще это не, не полностью это все было решено, А да. сейчас-то к вечеру-то уже все разрешилось. Чего? Ладно, все я. Тоже Благодарствую, с тобой пообщались так хорошо, плодотворно и многому, вот ты мне разъяснил тоже, да, да. да. хорошо, давай. Давай, благодарствую. Давай, давай, пока. Yeah, no. Антон, yeah. мнение выдают на почте, потому что я красная ручкой заполнил. Ну скажи, нет такого нормативного правого акта. Ну который я выключили. им говорю, что нет такого нормативного правового акта, что она мне заставляет переписывать с синей ручкой. Фиксируй на видео, что отказывают. Начальника отделения вызывай, фамилия и А это она, начальник есть? Пиши жалобу на начальника отделения. Книгу жалоб при этих предложениях требуется. Книгу да, жалоб называется. И попросите меня на, на что она ссылается, да? Да, и посмотри, там вокруг там должен быть телефон 8800. Типа, угу. если вы прождали больше 10 минут в очереди, звоните. Вот, звони туда и жалуйся. Ну, потом это позвонишь, если чувствуешь. Да. Давай. Давай. привет, угу. еще угу. раз. Выдала? Ну, замечательно. А что угу. сработало? Позвонила на горячую линию, и я же, Пух. ну, как... Громкость? Не, я, ну я же стою в холле и разговариваю, ну, то есть я ей там объясняю. Она мне там тоже там, да-да-да, и -да -да, что там? Ты -то Запись я... телефона сохранилась? Вроде да, надо проверить. С кем, пожалуйста? Журнал... Ага. Ну я и говорю, что ты записывайте именно так, как я вам говорю. Но у меня строчки не хватает. Я говорю, не надо мне про ваши строчки рассказать. В общем, она сначала-то, ну как, с этим, как это сказать, с напором. Типа нет и все. Mm -hmm. Ну, ты -ды, ды нет. Я, ну, значит, я книгу жалоб спокойно стою, записываю. Опять красной ручкой там, типа, записываю. А вот она. Нельзя записывать. Я говорю, ну где написано, что нельзя-то? Дайте мне документ. Ну, мы, мы уже писали в вашем нашим они писали уже я говорю значит еще раз напишите знаешь что произошло да. где-то неделю назад я был на почте на нашей на пятом отделении ага. и короче они все в масках были я спрашиваю а что у вас за пять обяз... обязали носить маски они говорят да я говорю, ага. а что случилось они а вот там в каком-то отделении по-моему в третьем она сказала что приходил ага. Роспотребнадзор и я штрафовал, я так и не понимаю, то ли отделение, то ли каждого этого почтальона. Короче, mm. они а перепугались и все начали опять досить баски. Нет, ну, она у них висит на подбородке. Ну, другая там, которая ходит, нет, вообще у нее на не видео ничего не фиксировала? Нет, я не фиксировала. Да я знала, что сейчас разрешится. Mm. Это. Я спокойная была просто для как это сказать, для пущей. Потому что я не сталкивалась ни разу с почтой, я поэтому. А ты говорила волшебную фразу? Ну, конечно, я хочу получить письмо. Нет, ну... я хочу... А расписа... Я хочу это использовать красную ручку. А, -а, а, точно. Нет, ну я как бы силу разума с помощью рода, я призываю силы природы, я там буду расписываться так, как хочу я. Ну, она мне... Вот там вот слова. Я, она ну я значит, сообщаю это и по телефону что мне отказывают потому что ссылаются на то что я пишу красной пастой она мне говорит ну так пусть она возьмет эту самую напишите синий я говорю вы не поняли меня я хочу красной пастой писать мне не надо предлагать. Вот, не вот, я хочу красный. Вот после этого. Ну, ну вот, после, да, после, да, да, я. После. Сказала. Подожди, после ага. этой волшебной фразы включаются какие-то необъяснимые а -а. механизмы, я не знаю, тонкий план там а -а. что-то. Надо, кстати, это обратиться угу. к зрячим, пускай посмотрят, что там происходит, когда человек говорит, я хочу. Кому обратиться? К зрячим. А, все понятно. Есть у меня знакомые, которые на том же плане все-все-все это видят. Ага, понятно. Ну вот и все. И она смотрю, пока я разговаривала по телефону, она уже переобувается, ходит, уже, уже все, у нее уже блят, другой. Она не перебивается, она переворачивается после слова я хочу. Вот, вот как только нет. ты сказала, а я хочу да. красной ручкой. Вот вот, вот после этого они сами не понимают, что с ними происходит. Они... Да, все же, с ней что-то случилось. Она а, распечатала мне, правда, новый бланк. Это, Ну, потому что я это просто так написала. Она, а ну, вот это самое. А там уже пропечатана пас, квартира, номера. У меня просто было на бумажке накрякано. Это... А я такая, а она мне раз опять синюю, я говорю, вы что, мне опять синюю ручку даете, она, нет, нет, что вы, раз убрала ее, я свою красную беру и все, стою, пишу. замечательно. Ну, и все, она, всего хорошего, до свидания. А ты позвонила, я спал, короче, Да и такой, думаю, сейчас в это обратно посплю, а сам уснуть не могу. А, У меня мысли крутятся, блин, а если не сработает, что дальше, надо еще что-то придумать. И, короче, думай, думай, думай, тут ты да, да. Ну, не, я, я так и предполагала, что сработает. Не сейчас, так, знаешь, завтра они мне позвонят и скажут. Это, это вот смотри, это я был, это, как это, как говорится, по средней ночи меня разбудили, да? Вот я такое выпалил. А если бы я был вот сейчас, вот как мне позвонила ты, я бы тебе сразу ага. сказал, да, да, это, воля зявляйся, Но... я хочу красной ручкой писать. Да, да, да, да, да. Но, Но я вот так и это. Я не знаю, что тоже как бы происходит, почему ты, как это сказать, забываешься это произнести или что? Конечно, ну, есть, вот, конечно. Как-то у тебя сбивается этот момент, что ты хочешь этого. И, ну, как бы, проговорить это. И потом это а, то ли само по себе происходит, то ли ты вспоминаешь это. Ну, в общем, так-то вот тоже какое-то происходит непонятное действие. Я же говорю, я в ЗАГСе, ну, где-то, не знаю, минут 30 с ней подался по-всякому. Угу. И угу. так, и эдак по-всякому и крутил, ну, бесполезно. И потом да. я все отчаялся, думаю, ну, ладно, последний вариант. А да. я хочу, чтобы паспорт остался у меня. Ну, да. Ну, ну, вот, видишь, вот я забываю, понимаешь, про это вообще для слова. Ты фильм то посмотрела "Ослепленный желанием"? Да нет еще. "Ослепленный желанием". Посмотри вместе с мужем. Классная комедия вообще ржачная. Да да. Это комедия. А еще это, знаешь какое, мы смотрели, прекрасная зеленая. Не смотрел такой? Там тоже смотрел, вот смотрел, именно. Смотрел. смотрел? А, желание, да? Ослепленный желание ями. А, ага. А, а, а у меня это на работе. -то. Даже работаю еще. А ты видео мое не смотрела про маски с диоксидом титана? Смотрела, конечно. Не смотрела. У -у -у. Я послала у нас тут на работе женщина есть в ГРЭС. Два у нее, муж там работает, я, я говорю, вот я тут на работе, они, ну, когда вот я, мы вышли в сентябре, в августе, mm -hmm. и они начали одевать маску, маску, ну, и они мне, маску одевай, я не буду. Ага, она мне там что-то, ну, начальники, я имею в виду, все. Потом другой идет, маску одевай, я не буду. Другой идет. Маску одевай, я не буду. А директор у нас так, хоббит, без маски. Она мне опять подходит. Ты почему не одеваешь? Я говорю, вот когда директора денег, тогда, может быть, и я одену. И тоже спускается директор в маске. Ну, я, значит, думаю, ну дай поприкалываюсь. Делаю эту тряпку, и она идет. Я и так демонстративно, я говорю, вот видишь, директор маски пошел, я тоже одела. Ну то есть, как сказать, подколка что ли? Потом, ладно, опять. А мое внутреннее, понимаешь, противостояние такое. Даже если есть эта тряпка на подбородке, я не могу. Вот она меня, понимаешь, да, да. прям моя воля мне не дает этого сделать. Ты, вот. ты видел видео из этого из суда про этого Киржанова? судью. А вот кто-то еще нет. Посмотрела. Посмотри. Я там, когда меня что-то принуждает, говорят уже сейчас применим физическую силу, ну, короче, все уже. Угу. Кирдык. Либо одеваешь, либо это встреваешь. Да. Я, либо что-то делаешь, либо встреваешь. И я говорю такую фразу. Под принуждением, под угрозой, под вашу ответственность. Угу. Тем самым я перекладываю всю ответственность как тебе сказать? За то, что это, как тебе сказать, это, я тем самым обозначаю перед Творцом, э, угу. перед всеми вообще, что э, в данном случае нарушает кон свободы и воли, и вся ответственность за это ложится на э, того, кто меня принудил. Угу, угу. И получается, э, это не мое добровольное согласие, это под принуждением. Так что раз под принуждением? Под как... принуждением, под угрозами, под вашу ответственность. А, угу. Ну и в общем... Они мне вот это вот ходили все время, говорили, говорили, говорили. Медик подойдет, скажет там, а, еще кто-нибудь, зам какой-нибудь, еще кто-нибудь. Я, нет, я не, вам сказала, нет, не буду. Ну, все, значит. И все. И после этого, как я не знаю, я сколько раз я вам об этом сказала, что нет, сейчас можешь приехать ко мне на работу, посмотреть, что все в масках, я одна без. И они ходят со мной, разговаривают со мной, ну там по каким-то там рабочим да, моментам, общаются со мной. То есть я нормальный человек, а они все в однаморниках. А ты где работаешь? Это что такое? Нет, что делаешь-то? А, да ничего не делаю, mm -hmm. где все люди ходят. А, то есть клиенты видят, да, что ты без, манки, без Конечно, манки. все mm. ходят, все дети ходят, все родители, все ходят, я одна такая, все остальные, этих детей стреляют в лоб. Это делает Заходит наморки. Заходит, говорит, а у меня типа этот аппарат стоит, как мне пройти мимо этой рамки. Ну, мы знаем, я, конечно же, посуетилась, говорю охраннику, ты отключи, пусть она войдет. И идет этот, по безопасности у нас есть один товарищ. Я его спрашиваю, я говорю, вот женщина не может пройти через рамки, потому как ей нельзя. Как мы будем с этим этот вопрос решать? Он говорит, ну как? Пусть сюда не ходит. Ни хрена себе. Да, сидя. А он справку какую-нибудь предоставишь, у него клапан? Нет, нет. Ну, люди, понимаешь, тут такие все люди ходят, они принимают все эти правила игры, они не задают вопросов. Uh -huh. То есть не, не нашлось еще человека, который бы пришел и начал задавать какие-либо вопросы. Не было еще такого. Поэтому они тут что хотят, то и творят. Вот тебе этот... Разделение. Впервые пришел в это вольный человек, у которого есть воля. Я, конечно, на это все смотрю, у меня, естественно, ну, мне это нравится, мне тяжело это видеть, да, как вот, на, вот это вот бедные дети подходят под этот градусник, как, ну, с этими намордниками. Я администратором, конечно же, проговорила, что вы делаете... Принуждаете. Принуждаете, да. Само выжили, просто. Ну, да, да, да, вот, потому что вы как бы вообще, ну, что вы творите, посмотрите, что вы делаете. Я говорю, я в этом участие не принимаю, я в эти игры не играю, ко мне вообще не подходить ни с какими там, масками, перчатками и так далее, и тому подобное. Все. А вы, говорю, будете нести за это ответственность, за то, что вы сейчас творите вот это вот беззаконно. Вот. Я предупредила об этом. Вот, молодец. Ну а изменить как бы, я даже не могу, например, сказать детям, дети вы этого не делаете, там, да, дети там, то есть сказать, нарушать, ты понимаешь, это же их... Ну они, а что, дети? Есть, они дети, знают, они, а... они же привыкли доверять взрослым и слушаться. Они привыкли доверять взрослым. И вот и получается, сейчас вот, сейчас все взрослые стали как дети. Им чуская, что они mm -hmm. делают вообще. Mm -hmm а их родители они не проявляют никакой заинтересованности ни в чем даже та женщина у которой стоит вот этот аппарат она не, даже не попыталась отстоять вообще никакое своего право на то чтобы войти и что она ушла ну то есть ну да ну, она ушла Охренеть. она ребенка типа, вот так вот доводит до этого ну до рамки до этого ну все ребенок заходит а она ну, вот такие вот дела Скоро, скоро знаешь, в это и зададут приказ, типа э, всех, кто достиг 40-летнего возраста, сжигать в кребатории, и все будут сами приходить. Ну, да, вот точно. А ага, бабушка mm -hmm. приводит своего рына 40-летнего, сдает, -сда -сда проводит это. Смотри, как <с дым идет и идет спокойно домой. И, это, и, и вот ты говоришь, есть у тебя человек, который видящий, то, да, может посмотреть, вот действительно, мне тоже очень хочется посмотреть, почему так, Я они уже вообще никто у меня ничего не спрашивает, никто у меня ничего не говорит, это просто удивительно, понимаешь? Ну, Нет. если что, у тебя есть волшебная фраза. А я хочу без банки. есть, конечно. Я так и делаю. Это естественно. Просто мне просто удивительно. Мне даже хочется у них спросить, что случилось. Иногда. А потом думаю, да ладно, что я буду Не-не-не, не дергай. Не дергай, а то не это. Воспримут mm -hmm. это как издевательство? Я типа... им наоборот как бы поздравляю, говорю, ой, да вы такие хорошие, такие молодцы, вы вообще мои, вы вообще мои учителя, учите меня всему, я многому благодаря вам начала там читать какие-то mm -hmm. документы. Вообще, смотри, не смотри, начали, по поводу, смотри, по поводу учителей есть не mm -hmm. только учителя, есть еще преподаватели, учитель, преподаватель, наставник, ученик. Нет, подожди, я говорю про тех, кто Выставлюсь? может а, дать какой-то опыт. Что-то дать. Угу. Вот, учитель, учителя, они просто учат, они заучивают. Они вот где-то что-то угу. прочитали, сами это не проверили и пытаются других учить на основании этого. У -у -у -у -у -у. Это самый низший этот... Ну, не смотрела фильм «Замысел»? Смотрела. Вот там Но Он это для все... меня пока тяжеленький. Вот там это все поясняется. У -у -у -у -у -у. Учителя это низший уровень передачи опыта. Угу. Они, вот если те кто-то там начинает говорить какие-то заученные фразы, там типа борода это богатство рода, хотя не угу. приводят ни источник, ничего, никаких доказательств не приводят. И своего угу. опыта, мнения по этому поводу нету. Вот это учителя. Угу. Вот, а потом идут наставники. А, преподаватели... Подожди, да, по-моему наставники идут, которые наставляют на путь что надо идти в основном направлении, надо то-то, то-то попробовать, это все. Вот ты мне сегодня позвонил, а я попытался тебя наставить, куда, в каком направлении двигаться. Угу, угу, угу. Это, я тебе не сказал, что именно делать, да. какие фразы говорить и все такое. Где, я тебе не прислал документы, которые я где-то нашел, там, и еще что-то. Я да. тебе сказал, в каком направлении действовать. Все, да. Вот это наставник называется. Угу, угу. А ну есть да, еще да. преподаватель, а вот -то. то есть mm -hmm. э, при это на будущее давать, то есть э, если б мы с тобой встретились и я тебе это, на будущее рассказал, что у тебя может возникнуть такая ситуация mm -hmm. э, э, на почте и надо действовать вот так вот так, то-то, э, то-то, mm -hmm. то-то, и чтобы вообще это избежать, нужно это вот так-то, так-то делать, mm -hmm. то есть э, опытное опережение называется. Mm -hmm. Понятно, понятно, понятно, теперь понятно. Вот, вот это самый ценный опыт, то есть третья, это, третий mm -hmm. уровень. И там, по-моему, в фильме еще про какой-то четвертый говорится, про изобретателей. Я не помню, что там они говорят, надо пересмотреть. Этот фильм, я, я так понимаю, эти, ну, типа, масоны или кто там, высшая элита сняла. Потому что фильм очень качественно сделан. Замысел какой а? Да, да, да. Или, или ночью, да, И люди по словам инсайдера, они обязаны выдавать периодические знания. И вот они через этот фильм знания выдали. Mm -hmm. Ну, естественно, все зашифровано. Конечно, все конечно. Там надо каждый, каждый кадр, каждое да. слово, все, каждую букву слушать и это осмыслять, mm -hmm. осознавать. Это точно. А, а вот почему? этот фильм ослепленные желаниями там. Да. Одна, одна четкая мысль преподается это то, что надо использовать слово я хочу и все, угу. и весь фильм вокруг вот этой фразы короче, крутится и показывается что хотел, то и получил что хотел, то и получил угу, угу. ладно пошлаем давай, благодарствуй, что позвонила давай, поздравляю тебя с победой очередной да и над собой, и над да. ними Да, да, да, да Ага, uh -huh. давай тоже. Пока давай, тебе. Давай, счастливо. Ага. Uh -huh.